Привет, друзья! Сегодня в этот прекрасный весенний день, солнечный, мы с вами отправляемся в село Жашкова Новосильского района Орловской области. Посмотрим, сколько домов, сколько жителей, узнаем, как им там живется. Приятного просмотра! Я иду пешком не смог проехать через реку вот внизу река течет оставил на той стороне машину и сам перешел по сваленному дереву и вот здесь находится это село вот здесь по моему первый домик здесь кто-то заезжал видно трава примята Ну вперед Буду изредка останавливаться, смотреть плещей на себе. Вот, друзья, люблю я весну. Цветочки цветут. Смотрите, какие. Яблони скоро, черемуха зацветет. Вот уже день-два и все распустится. Здесь сад какой был, груша, яблони там подвал я вижу и вот первый дом пахнет весной прекрасно вот первый домик домик кирпичный но видно что здесь уже никто давно не живет посмотрим подвалы здесь два подвала даже а здесь кто здесь был здесь копатели были Поизрыто все. Искали металлолом, либо монеты. Вот подвал. Конечно, туда я не полезу. Я боюсь таких мест, что в любой момент может что-то обвалиться. И это меня пугает. Вот еще один подвалчик. Опа-опа-опа. Оп, оп. О, этот подвал большой, смотрите какие блоки, или отлит он, ну, залит, по-моему, боковинки, подвальчик сухой, большой, хороший, но вот здесь уже, то ли обвалился, то ли кто прокопал, не знаю. Вот столб Под электриком. О, тут и электричество не идет. Здесь, наверное. Или она оттуда должно идти. Но то, что здесь проводов я не вижу. Да, копатели здесь все поизрыли. Вот такой домик. Это, наверное, терраса была. Веранда. Окна большие. Так вот вход, домик разрушается, сетку натянули специально, чтобы никто не лазил. Люди надеялись, что вернутся. Коляска для малыша. Здесь, как всегда, в русских старых домах печь была разломали курточка висит от малыша потолок валится шкафчик с вещами кубики остались друзья и куклы валяются ну сам дом завалился крыша завалилась стены тоже развалились вот такой, друзья, первый домик. Здесь, я думаю, что двор был, сарайчик деревянный уже развалился, есть туалет, баня может быть, там сарайчик еще цел, следующий домик открыт, вещи остались Висеть Замочек был Шкафчик остался С банками С посудой Это кухонька Или прихожая Темная комната. Вот сам домик. Домик небольшой, маленький. Но еще более-менее цел. Здесь комнатки были спальны. Портрет остался. Что тут написано? Понятно. Такой домик, друзья. Календарик висит. Посмотрим год остался. Да, в 2004 году здесь жили люди еще. такой домишка друзья кирпичный собачья будка осталась днем дальше Сарайчик был. Там вот сарайчики банька, по-моему, стоит. Еще живая. Не завалилась. Да, Строений много было, И там вот сарайчик. Домик маленький. Чердак открыт. Так, это домик у нас тоже кирпичный труба на крыше Смотри, друзья, какой вид с крыльца Красота, просто обзор, все видно. Деревня располагается на, на бугру, на высоте. Это домик неплохо сохранился. Дверь открыта. Мощная такая дверь входная. Кухня, люстра, икона, здесь вообще можно сказать, жили недавно. Печь, если печи кто-то разломает, что-то ищут там, непонятно чего. Курточки детские висят печь небольшая можно было чтобы можно было спать здесь вот это большая комната детских вещей много валяется уютный домик был диван целый все повыброшенное из шкафа кресло Игрушки, шторы висят. 96-й год. Туристические поездки за границу и по России. Да, были поездки. Кто-то раму вынес. Счетчик сняли. домик там не видел колодец посмотрим на колодец поближе друзья это не колодец это туалет Так, следующий дом тут есть металлическое что-то нашел подбал Туда не пролезу, вот так покажу. Домик деревянный. Ну и попробую войти туда. Конечно, крыльцо все развалилось. Ой -ой -ой. Дом на замке даже закрыт, и кто-то сбивал замок, весь покоцанный замок, и так и не сбили, походу, залезли через окно. Я не полезу через окно пойдем дальше домик небольшой деревянный а нет не деревянный кирпичный кирпичный дом березочки растут И, кстати здесь уже провода идут электричество Вот здесь шла дорога по деревне, мимо домов. Так, этот домик у нас тоже кирпичный, даже не кирпичный, сделан из блоков, шлакоблоки или что это за блоки такие. Вот. вот такой дом Палые кто-то поснимал Печь Здесь даже не печь, а плита была Домик небольшой Здесь комнатки были Тут вообще маленькая Комнатушка была Смотрите какая Два на два метра. Еще домик, но домик большой, кирпичный. Угол завалился. Вот такой дом. Диванчик телевизор вещи раскиданы здесь комнатка была здесь наверное кухня и вот веранда выйдем через дверь такой домик вот подвал подвал частично обвалился вход обвалился а сам подвал там цел мусор. мусор полно. И сарай. Тоже туалет на боку. Здесь сарайчик. Здесь гараж металлический. Такое ощущение, как будто здесь кто-то живет. Ну, все заросло бурьяном, опухами. гараж не тронут, тот поход пытался вскрыть такой домик тут сарайчик тоже на замке, но здесь летом не было никого, потому что посмотрите Бурьян кругом. И кто это у нас лисенок охраняет домик. Улии остались. О, там даже пчелы еще живут. Представляете? Пчелы живут еще можно, мед качать. Но ну, посмотрите сами, ули, они все бурьяне. их за ними здесь никто не ухаживает. А пчелы живут, смотрите, один улей жилой, второй, по-моему, там третий. Здесь задний вход закрытый тоже. Снутри, вот это домик такой. Я думаю, здесь вообще недавно. Это было, может, за в прошлом году. В том году уже не было никого. кто то, что там получил. Это все заросло, Здесь банька маленькая. Колонка стоит. Что-то башни я здесь не видел. Друзья, еще домик разваленный, с крыши завалилась. Ну вот здесь кто-то живет, приезжает кто-то, видно, что окошено, сейчас нет никого дома в замке на лето приезжают и тоже пасека пчелы жужжат домик старенький но кто-то за ним ухаживает ракита цветет пчелы жужжат сено ну вот пока что единственный дом жилой который здесь я Нашел, можно сказать. Следующий дом тоже из блоков. Но он не выдержал. Рухнул. Смотрите, друзья, еще раз. Какая красота. Какой вид отсюда. осталось от домика ракеты сгорели траву скорее всего поджигают опасно дома тоже погорят оставшиеся здесь остались одни стены от дома Красного кирпича был, но он, походу, сгорел, мне так кажется. Может быть, здесь кто-то строился, почему-то кирпич в один ряд. Подвал, тоже цел, не вывалился. Здесь деревянный домик старенький, даже не домик здесь, а нет, домик, тут муравьи. завалилась Такой домишка да, был Деревянный Ух ты Косуля Ребята, вы видите это? Вот она, вот она Смотри, прыгает Она меня не видит, что ли, не пойму попрыгала. Она меня аж пугала и у собака какая большая. Ну вот здесь домик более-менее тоже. Возможно кто-то сюда и приезжает травкой. Вроде как скошено, а Дом закрыт. Лестница на чердак. Туалет наклонился. Сарайчик тоже валится. Вот такой дом. Еще более-менее. В хорошем состоянии внешне так что там дальше вот, для башни стоит вот еще дом старый кирпичный он уже давно заброшен весь зарос деревьями здесь дорога была такой замишка полы поснимали возможно даже это Там печь стоит почему покрашена, может быть это школа была Возможно, школа, может быть, правление какое-нибудь. Сельский совет. Окно большое было. Невозможно. Возможно. Возможно. Что-то административное. Вот, трансформатор, друзья. Это конец деревни, я так думаю, и вот она башня стоит, хотя нет, вон там еще развалины какие-то дома были, но туда уже не идет электричество, не знаю, слышно вам, нет, как пчелы жужжат. Вот такая деревня, друзья. Вернее, село ни одного жилого дома не осталось. Нет, один есть домик, в который приезжают, возможно, на лето. И все. Они все заброшенные дома. Село было не маленькое, я так думаю. Сейчас посмотрим на это село с высоты. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите свои комментарии, отзывы.